Регулярные инвестиции для сглаживания рыночных рисков. То есть вот, часто сталкиваются с тем, что люди говорят: я продал квартиру, что мне делать с деньгами. Давай акции купим. Сформируем мне портфель из акций. Вот Не надо этого делать. Лучше инвестируйте регулярно. Положите, купите какие-нибудь облигации с фиксированным доходом, валютная диверсификация, и постепенно вкладывайте с консервативных инструментов в рисковые инструменты. Потому что, возвращаясь к теории кредитных циклов, когда вы инвестируете регулярно здесь купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. То есть, если в целом растущая экономика, вы можете купить как на дне. Так и на пике. Но вы все равно купите по некой средней. И даже то, что вы купите по средней вот здесь, вот в этом профиле, поверьте мне, это ни в коем случае не защитит вас от вот этой вот коррекции. Потому что когда это произойдет, не знает никто. Но опять-таки даже в этом контексте вы понимаете, что в целом-то экономика все равно растет, потому что растет производительность труда. И поэтому восстановление все равно произойдет. Когда вы это понимаете и осознаете, это дает очень много сил и опоры, да, то есть именно для принятия решений, действие сделать.